Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Лена, и мы продолжаем исторические битвы. У нас сегодня на очереди битва при Трафальгаре, либо же Трафальгарская битва, которая произошла 21 октября 1805 года. Она закрепила превосходство Британии на море, положив конец карьере Вильнева и наполеоновским планам вторжения в Испанию. Давайте-ка еще немножко поговорим про это сражение. Во-первых, давайте-ка я скажу, сколько было сил у сторон. У Великобритании было 27 линейных кораблей, 4 фрегата, 2 шлюпа и 16 тысяч моряков. У Франции же, вместе с Испанской империей, было 33 линейных корабля, 5 фрегатов, 2 шлюпа и 20 тысяч моряков. То есть, если смотреть по численности кораблей, скорее всего, там по пушкам примерно такое же, Превосходство было, то она была на стороне французской и испанской эскадры. Но, однако, не забываем, что у Британской империи имелось очень секретное мощное оружие. Конечно же, талантливый полководец, талантливый адмирал, это был Горацио Нельсон. Еще скажем насчет потерь, какие были. У Британской империи потери были следующие – 449 погибшими и 1214 ранеными. У французско-испанской эскадры были, были потери следующими – 4480 погибших, 2250 раненых, 7000 пленных, 21 корабль был захвачен и один корабль затонул. То есть это просто громадные потери по сравнению с английскими. Однако у англичан все-таки, наверное, потери были тоже очень немаленькие, если учитывать, что погиб очень важный человек в этой битве. Это был Горацио Нельсон. Он погиб, причем, можно сказать, это была случайность, роковая случайность, потому что во время сражения Нельсон оказался на видном месте, на борту своего корабля, когда... Похоже, что была рукопашная схватка между двумя кораблями, да, пошли на бордаж, э, моряки. И Нельсон был на видном месте, а на противоположной стороне, так сказать, на другом корабле, на французском, если я не ошибаюсь, снайпер в вышке корабля, да, вот этой корзине наверху, смог попасть Нельсона, по-моему, в грудь, если не ошибаюсь, в область сердца. И, в общем-то, Нельсон, истекая кровью, погиб на своем судне, когда, как бы, рукопашная схватка уже затихла, и его моряки, в общем-то, победили. Он погиб, истекая кровью, и, в общем-то, что-то еще, если не ошибаюсь, он сказал перед смертью, что-то около того, что, типа, слава Британия. Ну, я уже точно не помню. Эта новость довольно быстро разнеслась над полем битвы, но она, так сказать, не была проиграна, все равно... Моряки воодушевлены были и победили в этой битве над французскими и испанскими войсками. Это была величайшая наверное, победа британского флота за, возможно, даже все время. Но вот за 19 век точно это была величайшая победа. За наполеоновские войны это стопроцентно. И... Это положил конец вообще планам Наполеона, да, как и в Испании, так и, в принципе, вообще на море. Больше Наполеон, наверное, особо не предпринимал никаких громадных, таких масштабных морских э операций, потому что все они заканчивались реально очень плохо, а после вот этой битвы вообще все было очень плохо, потому что громадное количество кораблей было захвачено, англичане, помимо того, что имели, захватили еще больше кораблей, и это недосягаемое просто повысило шансы англичан в своих операциях на воде. Давайте посмотрим еще видео. Вильнев ничего не понял. Вильнев ничего не смог. Как я могу идти на Британию без полного господства на море? Нет, английскую армию теперь придется отправить в Австрию. А Вильнев пусть отрабатывает жалования на Средиземном море. Уж с этим-то он должен справиться. Кстати, у французов было секретное оружие. Тоже. Это Сантисима Тринидад. Самый мощный, самый большой, по-моему, вообще тоже за всю историю деревянный корабль, которого, если мне не сменяет память, было 144 пушки. Мы сейчас это увидим, в принципе, наверное. Да, мы будем играть за объединенную французскую испанскую эскадру. Давайте-ка на это посмотрим. 21 октября 1805 года мой франко-испанский флот под командованием Пьера де Вильнева отошел от юго-западного берега Испании в районе Кадиса в сторону Неаполя. Воистину неразумное решение. Британский флот под командованием адмирала Нельсона уже довольно давно следил за нашими маневрами. И сейчас, выстроившись в две колонны, готовится нанести удар с запада. Направление ветра дает ему заметное преимущество. У нас есть только один путь к победе. Мы должны любой ценой потопить Викторию, 106-пушечный корабль первого ранга, возглавляющий британский королевский флот. Это непростая задача, но в мой франко-испанский флот входят самые большие и грозные корабли мира. Взять хотя бы 140-пушечный Сантиссимо Тринидад. У Нельсона нет ничего подобного. Как же победить в этом сражении, я не знаю. Потому что по секрету я скажу, что я уже играю не первую попытку. Так, давайте я паузу поставлю. Но я предполагаю, что лучше всего взять, просто разделить нашу флотилию на две части. Одна часть уже есть, это то есть испанцы. Вторая часть это вот наша сейчас флотилия будет. Взять, попробовать напасть напрямую на Виктори. Как не ВМС, тут это HMS. Морские корабли М -м -м -м. Так, ну что ж. Тогда давайте, как я вот и захотел, просто разделим сейчас на две части. Пойдем частью кораблей сюда... Частью кораблей туда... Соединим... Флотилию чисто французскую... И попробуем уничтожить Виктори... Рада прикол в том, что Виктори, блин, ну... Хоть как я в своей флотилии буду пытаться... Я ее уничтожить не смогу, в принципе, никак... Если по чесноку говорить это сделать, ну, невозможно. Только если в самом начале попробовать сконцентрировать свою силу именно на викторе, то, может быть, что-то и получится. Если долго мучиться. Какой-то прям жесткий они круг делают. Как далеко они отплывают все. Там есть, блин, еще подкрепление. Вот этот вот Темаэр, как он, 98 пушечный. Там еще дальше 74 пушечный корабль. То есть, ну тут, блин, все равно будет очень сложно. Даже если у нас будет право первого выстрела, ну и что мы снимем? Там максимум 10 пушек, все равно это очень мощный корабль будет. Так, вы куда, блин, поплыли? Так, все, начинается уже баталия, похоже. Лебатая. Да, Лебатая, как у французов. Принято. Так, ты тоже подплывай сюда. Нам нужен каждый корабль. Сейчас. Чисто все на Викторе концентрируйтесь. Нужно уничтожить им на этот корабль. На ипервейшей важности. Потому что на нем находится, конечно же, гора Сунельс. Так, блин, ну что за хрень? Блин, корабли друг другу мешают. Сейчас вот такая хрень будет. Полная. Шняга. Они просто дальше плывут. Они якорь как бы не бросают, когда они доплывают. Да? Поэтому выходит так, что они плывут дальше... Я уже хотя хотел бы его остановить, а он дальше все равно плывет. Так, ну попробуйте так, что ли, встать тогда пока. Так, он плывет к нашей флотилии, начинает поворачивать Виктория. Блин. Тут нам с Антисима Тринидад загородил проход. Мы не можем нормально стрелять по Виктории. Давайте, введите огонь по Виктории. Огонь, огонь, огонь. Ай, половина кораблей у меня не задействовала. Да вы же достаете, нет? Так, давайте-ка, давайте-ка, огонь, огонь, огонь. Огонь у всех орудий. Огонь. Огонь. Викторе огонь. Все, он сдается. Точнее, он пока убегает. Блин. Дерьмо. Не. На, черт тебя подери. Нельсон погиб. Прекрасно. Так, взрываются корабли там, я вижу. Прекрасно это. Класс, сукинсы. Получайте, получайте. Нашпиговали их корабли. Так, пока, правда, тут у меня у самого, блин, нашпиговано очень много кораблей. Вот в чем проблема. Да. Все не так уж Хорошо. Давайте, давайте, давайте, зал. Все, тут всех загасили. Все здесь сдаются. Нужно теперь заниматься оставшимися войсками. Давайте огонь. Огонь! Огонь! Огонь! Блин, их очень много, сильно много. Давайте, стреляйте стреляйте блин на сукин сын блин блин блин блин блин Ха! Нифига себе, я победил? Это победа, триумф не только Франции или Испании. Это триумф всей Европы, которой ненавистны британцы. То есть, всей континентальной Европы. Нифига себе! Я реально не ожидал, что я смогу победить. Блин, это же неожиданность, да? Ну, это, по сути, рандом. Потому что, блин, я выиграл после того, как уничтожу один корабль, а там еще оставалось три корабля у врага. Офигеть. А, фи геть Реально, если бы трефуль... Тр... <смех> Трафальгарское сражение было выиграно франс... франко-испанской эскадрой, конечно, это была бы величайшая победа для Испании. Потому что вот после такого, даже если вот такой жесткий, вообще жесткий размен был бы кораблями, это все равно была бы величайшая победа для французского флота. Фух, ну что ж, мы закончили это сражение. Оно на самом деле для меня оказалось, наверное, самым сложным, потому что я, во-первых, не умею играть в морские битвы, а во-вторых, тут было половина только у меня кораблей под контролем, половина там бот делал, что хотел. Ну, в общем-то, я смог одержать победу. Я просто реально офигеваю от того, как я победил сейчас. Это жесткое везение. Ну ладно. Следующее у нас сражение будет австралийское, но вы увидите его уже, конечно, в следующей серии. Ну а с вами был Веном, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока, удачи!